Каждый, кто подписан на мой канал, знает, что моя любимая тема на ютубе это, конечно же, хор. Хейлобас, с вами я вас. Знаете, эту идею я уже вынашивал давно. Что будет, если соединить Майнкрафт и страх? Можно ли сделать. Простую песочницу такой, чтобы кровь в жилах единила. Я думаю, да. Для того, чтобы сделать этот проект, мне пришлось установить Майнкрафт. Да, еще момент. Тот, кто подписан на меня, очень давно знает, что я начинал именно с этой игры Майнкрафта. И чтобы сделать этот проект, мне пришлось установить, повторюсь, Майнкрафт, а также накатить на него моды. Страшные моды. А именно, Midnight, который добавляет потусторонний мир во вселенную Майнкрафт. Следующий мод добавляет в гору кровать, которая позволяет переместиться либо же в добрый радужный мир, или же... Кошмар. Следующий мод называется Глаза во тьме. А также главной основой проекта Страшный Майнкрафт был мод, который добавляет в игру маньяков, убийц, потусторонние сущности, Хор Move Mode. Также я добавил некоторые ресурс паки, которые делают игру более реалистичной. Но я не буду открывать все тайны. Давайте же погрузимся во вселенную страшного Майнкрафта вместе. Ну что ж, мы с вами появились в игре На, на скин <смех> Не обращайте внимание, просто а, Это Рэйчел из Life is Strange Я не знаю, почему мне захотелось поставить Именно ее скин, но Мне он нравится, и с ним я Играю просто Майнкрафт, когда мы играем С друзьями, может быть к следующей серии Я его поменяю Я специально сделал малую прорисовку чанков Для того, чтобы добавить эффект тумана В игру Это овечки, блин ш... а что у них с лицами а, что, блин, тут оптифайна нету. Какие некайповые лица. Это... А, а, а это, это, это свинка? Это свинка. Знаете, я уже от скинов... А, блин, не смотри на меня. Я уже от скинов овечек и... Э, свинок. Штаны чуть чуть не наложил. Боюсь представить, что дальше будет. А, так как здесь и Midnight и... Вот этот вот, хоррор-мув-мод, который добавляет там маньяков, там, получается, а, всяких, нехороших, собственно, существ а, потусторонних добавляют в игру, но добавляет в игру. Что-то... А, блин, тут еще эффект такой, что если заходишь под крону дерева, то темнеет. Блин... Кри крипово, крипово. Давайте добудем немного шкодерево, чтобы сделать хотя бы инструменты, чтобы в дальнейшем сделать а, шилье на первое время. Здесь у нас водопад. А, что это? А, а, подождите, что это? Семена пшеницы. Я, собственно, собирался а, сделать инструменты. А, давайте сделаем. Ну вот верстак, он здесь выглядит вот так. Тут какая-то бумага на нем лежит. Так, ну и я правильно по... а, сначала надо сделать палки. Сделали палки, теперь давайте сделаем, я думаю, топор. И мне нужна еще кирка, чтобы добыть хотя бы немножко камня. Блин, из-за того, что мало чангов, не видно, собственно, ничего. Дальше своего носа этот вот эффект тумана, который, как уже и говорил, Ш что это? Господи ты, боже мой. Это крипово, конечно. Вот, вот, вот кто рисовал эти скины? Респект. Вот, так. Ну ладно, давайте вот тут попробуем покопать. Ой, ну зачем я копаю топор? А, вот, ну это камень как раз. Камень похож на какой-то кирпич больше, чем на камень. Блин, твою-то дивизию, что ты тут стоишь? Что меня напугала, овечка? Пу, я возвращаюсь, что там вот это черную. Да, добываем камень. Только станет говорю, только... А, ну она там. Ещё такая подымается, а не, не думал меня здесь снова увидеть. Овечка черная. Я сейчас представляю, появляется какой-нибудь, я не знаю, здесь есть, по-моему, и девочка из Звонка, и Фредди Крюгер. Мне больше интересно, а какая будет наша здесь первая ночь, потому что, ну, ну как-то ой. Я знаю мод Midnight, и, к слову, ночью из-за этого мода появляются порталы такие вот круглые. Даже не по-моему кругу, а Ну, короче, странные. И э, из них выходят типа скелетов, которые нападают на тебя, но и при этом же тебя этот по портал, если ты близко может у него засосать, и ты попадаешь в тот самый Midnight Mirror. И из него выбраться, кстати, довольно сложно, потому что это надо э, снова же искать портал. То есть он появляется, если у нас ночью, то у них он появляется получается утром по времени игровому. Вот сказал, что сам запутался. То есть, например, если у нас ночь в игровом мире, то в миднайте это день. И там появляется портал. Причем там не меняется ли как внешняя оболочка мира, то есть там все время ночь. И ты что попробуй догадайся, когда там утро, когда там ночь, чтобы найти портал и появиться и снова переместиться в нормальный мир. Так, добавил я еще немножко камушка, забрал с собой верстак. Ну, сейчас я его ношу с собой. И, ну, так. Давайте с вами подумаем, где можно сделать дом на первое время. Этот эффект, конечно, не надо было бы мне его, скорее всего, делать, потому что при малых чанках, тут ну, вообще ничего не видно. Вот я потом в будущем найду какой-нибудь мод, который добавляет именно настоящий туман. Сложно вот так вот играть, ничего ж не видно. Кстати, это не Optifine версия, здесь нельзя приближаться, сжать. Кстати, я очень хотел поставить мод на всем известного Херебрина, но на версии 12.2, .12 нету таких модов, увы. А, к слову, даже мне пришлось ставить версию, вот как я уже сказал, 1.12.2, потому что на 1.14.4, Просто, ну, в наглую не ставился мод э, в Не знаю, почему. Блин, а уже это, видите, темнее, по-моему, потиху. И придется срочно делать какую-нибудь хотя бы маленькую... Спасибо, я упал. А, придется делать... О, кролик. А, это, это, это пустыня, вау. Сейчас, может, найдем... Что... Ой, господи, Честно так прогружается плохо, эта пустыня? Так быстро, так быстро ночь наступает? Как? Подожди, стоп. А чё так быстро ночь наступает? А, а почему? Типа, ночь она наступает намного медленнее, чем она сейчас наступила. Это, это как? А, блин. Это капкан? А, блин, какой капкан? Что это? А, а что это? А что я взял? А я ничего не взял. А что это? Да, блин. Палки? А, это Палки? Точно палки. Какие-то сухие. Я не знаю, что это. Сухое. Блинство. А мне у меня даже нету этого. Господи, да боже мой. Я даже путаюсь. Нету угля, чтобы сделать хотя бы минимально факел. Чуть и дождь пошел. Блин. Он, блин, идет. Еще так интересно. Видите, тут он идет, а тут он уже все. Заканчивается территория его... Ух ты, блин, кто это? Ну, а это этот, это пустынный зомби из Pastor Вот. паук тут страшный, кстати говоря, что там бьет меня? А, это он мне бьет. Что ты сделал, Ну, давай, нападай. Да, нападай. Что-то я не хочу больше на него нападать. еще и два, а Сейчас ей А что меня? А что мне? Ч ⁇ мне? отравление какое-то или что но какое-то недостижение туда от меня вот ну, раз такая, ну ну да спасибо И я снова появился в страшном дымучем лесу с вот этими вот строемными животными я мне, понимаете экран тёмный у меня тут свет светит то есть мне в лицо для съемки а, экран он самый темный из-за того что у меня специально на стоит тусклое на ночь. Но если я сделаю его, например, вот так вот, вот так вот будет намного лучше видно, только не так отразится на записи с Корана. А, и мне больше интересно, мне, конечно, больше интересно, когда появится хоть что-нибудь по типу какого-нибудь маньяка из horror move мода, или же, может быть, хотя бы по... А, тут уже дождь идет. Или хотя бы где-нибудь появится портал из Миднайта. Потому что для того, чтобы попасть, чтобы вообще, в принципе, сделать кровать, которая перемещает в разные сны, это нужно крафтить с помощью кровати и специальных грибов. Определенную ложу, скажем. И вот уже через нее телепортироваться в миры. Какая-то страшная вещь, когда придет мне... Вот тут вот пустыня начинается, я вижу... Да как я мог тут получить урон? По-моему, снова на том же месте. Сейчас попробую пойти. Кроник бегает. А, и, может быть, я найду то, что я потерял. Ну да, я иду в правильное направление и возьму даже палку. Ага. Возьму, конечно. А, я возьму палку. Что вот это? Это, это что? Ты похоже на какой-то кирпич. Странно. Может, я все-таки возьму палку. что ты будешь делать? А, вот. Спасибо. Сразу две. И найду... Вот, кстати. Вот, ребята. Вот эту вот. Нападает. Причем очень серьезно нападает. И причем даже если... А, подождите, храняйтесь. Не напада... Что так? Что случилось? Не, не, не... Заразал. А, не погружается. Да зараза. Он меня утащил в портал. Он меня утащил в портал. А ну, пошел от меня. Я думал, нападать не будет. Он меня просто взял, вырубил, утащил в портал. Ни на себе. Я не, я не знал, что тут такое работает. Что вообще такое есть? Рейфтор. Меня убил Рейфтор. Кстати, я снова вижу пустыню. И... А что там светится? Там, там лава, наверное, течет, да? Или что? А, ну да, вот, лава течет. Нифиг... Блин. Уйди. как ты? Откуда то вылез там? Что у меня все тут? Ты... Я только первый серию начал писать, меня уже все пугает. Да идите вы лес. В кусты... Вообще пустыня это. Ну, конечно, то, что меня утащил Эйфтер after... в... Во... Считайте, другое изменение. Это было страшно, честно. Как повезло. Как повезло. Гляньте, что мы с нами сразу нашли. Это, ж, это... это деревня? Эй, уважаемые, вы куда? Кстати, как у вас выглядит? Посмотрите. Это какого-то актера. Да, кстати, уважаемые дети лесом взял перед носом дверь закрыл где-то здесь наверно есть какая-нибудь кузня в которой будут хорошие эти ресурсы можно что-нибудь надыбать кстати единственное что еще не вижу нигде это луна а луна где собственно земля так выглядит странно очень тут, ну тут вряд ли что -нибудь. так что тут есть железные ботинки железный слиток золотой слиток и куча куча яблочков или яблочек. Надо похититься? Ср да отвалить это от меня Паук, ну! Д твою... Д медь, ну! Ну, сдохнешь уже! Ну! Фу! Вы просто видите сколько у меня осталось хп. Полсердечка. А, сейчас как вылетит. выглядит этот рифтер, У меня удачил свой портал. Не надо. О! А, ну вот видите, срок, срок не светится здесь. Может быть, где-нибудь все-таки мои вещи э, бедные лежат э, что там снизу светится так а это пустынная пещера какая-то нахрен надо с такими звуками вы просто, вы просто слышали вот то что там издавалось я по красоте сейчас зайду какая -за ухлажу, и какая-нибудь штука и заухла такой Мама, я покакал. А, ну, собственно. Я уже паранойя, мне кажется, что там справа кто-то стоит. Ау. Не кто-нибудь живет? Только вылезет оттуда кто-нибудь так на что во век не забудете. О, это, по всей видимости, уголь. По идее, я могу посетиться в этой деревне и туда. Там занять один из домов, а, как незваные гости. И. А, жить там, оттуда ходить на разные вылазки. Ну и собственно ждать, когда по мою душу придет какая-нибудь халювина. -мо, это шо за такое чудо. С красными волосами, что за рыжий из Иваношек интернет ей-богу. Так, все-таки я никак не могу стать незваным гостем. Может быть вот тут вот? А, ну. вот у тебя брат-близнец, алё, Тебя там это уважаемый. У вас там брат-близнец живет в курсе? Ладно. Так, а вот тут что? А, у него еще длинная коса, зад, е-мое. Значит, рыжая истоту будет. Может, все-таки занять вот это вот небольшое строение, потому что просто расширить, я даже и не знаю. О, а, вот, кстати, крипер, е-мое. Шел я спокойно. Ну да, он тут что? тоже очень страшный. Ух ты, эффект прикольный. Что ты стоишь на. Наблюдаешь, что там видишь? Там же ничего не видно. А? Давайте займем первый парашельщик. Вот этот. Вот всё. Это мой дом будет. Уважаемые, вы здесь больше не живете. Все. И уважаемые, пойдемте, пожалуйста, вы здесь больше не живете. Как будто в СССР попал. Вы... Да, ну, Кто это? Эй! Твое-то! Ух ты! сникни ты отсюда! Ты кто? А ну, ни хрена себе, нан. Как я пересрался вам не рассказать? Вот открываю дверь, а там стоит вот этот вот. Фух. Вот это и твою душу. Знаете, ребят, давайте на сегодня мы уже с вами закончим. Продолжим следующую часть, она будет, обещаю вам, скоро. Мне очень понравился вот такой вот проект, как Страшный Майнкрафт. И я хочу выразить огромную благодарность одному каналу, который был как-то очень давно на Ютубе. Он называется Помба Саббл. Именно этот человек придумал, собственно, проект Страшный Майнкрафт. И я вот решил его, собственно, возродить. Надеюсь, он будет не против. Кстати, мне с этим человеком когда-то удавалось пообщаться, и он очень классный. Если что, я оставлю, как дань уважения, ссылки на его каналы э, в описании к этому ролику. А это был Страшный Майнкрафт. Надеюсь, вам все это понравится. Если это так, набираем побольше лайков. Пишите в комментариях Собственно, что мы будем делать в этом проекте. Давайте предлагать какие-то идеи. А я все постараюсь реализовать. Ну что ж, увидимся в следующем видео. Ну, я думаю, что, может быть, оно будет уже не игровое, а какое-нибудь страшное. Может быть, это будет Сталк. Еще я не знаю. А может быть, будет что-нибудь и веселое. Ну что ж, меня зовут вас. Огромное спасибо за внимание. Удачи, любви терпения. Пока.